вот труба стоит без уголков уже. на честном слове да, ну не на честном слове а на, на двух половинках кирпича но, но уже туда как-то руки не неуютно ну конечно это у нас страховочные кирпичи ставить, чтобы прежде чем да. на ребро прежде чем этот, там... ну,